Итак, коллеги, всех приветствую, в том числе приветствую новых подписчиков данного канала. Представлюсь, меня зовут Никита Герасимов. Я управляющий трейдер, торгую на бирже уже 12 лет. Чем сегодня мы займемся? Сегодня я расскажу про три инвестиционные идеи, которые актуальны, которые я опубликовал в открытом канале. Вот, Объясню, какая была логика, чтобы было больше понятно. То есть задача не просто дать инвестиционные идеи, но и также объяснить ее логику, чтобы вы могли прокачать свои знания и повышать уровень компетенций а, также объясню по точкам входа и а, расскажу про цели а, какая была изначальная идея изначальная идея была то есть начнем с третьей идеи последняя это авиа порядка 1000 процентов изначально оно была таким образом ищем точку входа область входа в районе 170 в районе 150 если быть точнее 155 и целимся в район 340 Итак, что мы с вами видим? 170, да, то есть, чтобы было понятно, откуда взялось да, а, данное число, данный уровень. Первое, на что я обратил внимание, это горизонтальный объем. Неделя, на да, то есть, вот он, ровно на 170 это верхняя граница, условно говоря, области поддержки. Я выделил ее зеленым. То есть, это там, где цену могли остановить. И обратите внимание: то есть, это у нас четырехчасовой график. Даже здесь мы видим, что. На протяжении 8 часов цену не пускали ниже Это у нас 171 доллар То есть буквально доллар, недоход и цену цена могла отсюда уйти Поэтому лучше не жадничать И зачастую я беру с запасом да, То есть не самый точный вход, но тем не менее Дальше Вход 155 155 он был у нас здесь Обратите внимание на точность Недоход порядка нескольких центов И после чего у нас цена улетает ракетой наверх что сейчас? Цена на верхней границе немного заплатила, многое зависит от битка. Допускаю, что какое-то время флэт может продолжиться, но движение наверх пойдет. Для тех, кто только-только будет эту идею изучать, в принципе, область входа 170-150 она актуальна. Лимитку на 155, на 150 можно ставить без изменений либо выставиться, теоретически мож, могут туда дойти еще, но тем не менее, хотелось бы, чтобы отсюда ушло наверх. Поэтому по-хорошему, те подписчики, которые приходят в открытый канал, только-только, я рекомендую выставить лимит орер на 170, либо зайти по рынку, а, скорее, ну, чтобы было понятно, как мы работаем. В инвестиционной идее мы заливаем не более 5% от депозита, Соответственно, я бы посоветовал здесь зайти на 1-1,5% по рынку, все остальное оставить на 155, ну, может быть, на 150. Дальше, что, мы, что я ожидаю? Я бы обратил внимание вот на этот диапазон. Это у нас по цене 177, это у нас 185, с подсом, да, то есть это максимальный горизонтальный объем на 180. Допуская, что цена может у нас сходить сначала вот так, дальше может как раз-таки сделать коррекцию в район 170, и тогда вы четенько зайдете в сделку, и потом уже цена может, то есть какое-то время пофлетить, сможет преодолеть вот эту область сопротивления и пойдет уже в сторону 197. По-хорошему на 197 стоит закрыть порядка 25% от всей этой идеи, да, то есть, которая у вас уже будет в позиции, и 75% перевести в безубыток. Безубыток мы переводим буквально на максимум доллара, да, то есть ну, на пару центов, либо на пару долларов выше точки входа. Сможем преодолеть данный диапазон, это порядка 193, это порядка 200 долларов, тогда открывается дорога. Основная идея у нас, ну может быть вот так сходит, основная идея это движение к 245 долларам, Здесь очень мощный объем, поэтому высока вероятность, что цену долгое время могут не пускать. Поэтому по-хорошему минимум 50% закрыть здесь. Дальше, то есть это основная цель по закрытию. Дальше мы можем жадничать и мы можем закрывать в районе 287, мы можем закрывать на 320, мы можем совсем офигеть да, и попробовать поддержать до 400. Но опять же, вы должны понимать, что и 320, и 400 это цели, которые очень-очень долгие. Поэтому готовы ли вы столько держать? Остается открытым этот вопрос. Как результат? Четко объяснил, что, как, зачем, почему, откуда имеет смысл зайти в том числе и на текущий момент, как лучше закрыть. Еще раз напомню, закрыть лучше по 197. Перевести остаток и без убыток, то есть 25 закрываем, все остальное без убыток и полностью я бы зафиксировал позицию на 245 Особо жадные могут поддержать до 320, но по-хорошему бы на 287 лучше все закрыть Дальше уже это как бабушка, надо гадала. По данной инвестиционной идее все, движемся дальше Следующая идея это у нас Dash Изначальная идея была вот такая Здесь у нас был диапазон, я планировал выход вниз, цель точка входа была в районе 120-115 и также основная точка входа это в районе 102-95. Итак, что у нас произошло? В районе 115 цена зафлетила, попробовали остановить позицию, точнее остановить цену, чтобы было понятно. Мы ориентируемся вот на этот флет. Что происходило да, То есть неоднократно здесь цену останавливали Раз, два, три, четыре Здесь какое-то подобие флета было И причем здесь был достаточно неплохой объем Вот здесь валит И что мы сейчас видим Мы видим с вами то, что примерно в этой области Цены попытались остановить, но и получилось Дальше мы смотрим в район 100 Максимальная точная точка входа И отсюда цена уходит пока на 5 долларов Что я рекомендую можно попробовать зайти в районе 100, в районе 95 долларов. Допуская, что мы можем увидеть какое-то вот такое движение. Возможно, еще сюда вернется, чтобы выбить тех хитрых трейдеров, которые покупают. После чего будет происходить попытка преодолеть вот этот диапазон сразу скажу диапазон этот преодолеть не просто потому что здесь достаточно неплохо торговые объемы, и определенные товарищи будут защищать свои позиции поэтому я рекомендую часть позиций если вы заходите только отсюда можно уже попробовать спекулятивно прикрыть в районе 114 в районе 115 долларов если же вы начинали заходить в районе 115-117, ну, соответственно, можно ничего не делать и ждать развития событий. Что может происходить дальше? Дальше, ну, чтобы примерно сориентироваться, цена отсюда может скорректироваться до 109 и попробовать пробить этот диапазон и уйти в сторону 130. Обязательно на 130 имеет смысл зафиксировать минимум. 30% от всей этой идеи, оставшуюся часть обязательно привести в безубыток. Допускаю, что можем увидеть какое-то вот такое движение вниз, и дальше же многое будет зависеть от основной монеты, это биток, как он будет себя вести. Будет вести себя неплохо, будут попытки преодолеть уже новый уровень сопротивления, это 143 доллара. Повезет, все замечательно, нет, а, соответственно мы можем увидеть вновь флэт. Поэтому обязательно фиксируем по каждому уровню и закрываем часть позиций. А дальше. Глобально если смотреть, имеет смысл дождаться 180, имеет смысл дождаться 200 долларов, 195, если быть точнее, после чего уже там как... В «Хрустальный шарик» можно гадать, это но опять же, бабка на 2 сказала, дойдет, не дойдет, и я этим не люблю заниматься, поэтому ищем покупки в районе 100 долларов в первый момент. Дальше цена доходит сюда, можно попробовать прикупить в районе 109 долларов, цена доходит сюда до 130, можно попробовать найти покупки в районе 118 долларов. Вот. Я бы посоветовал большую часть закрыть в районе 143 долларов. Дальше обратил бы внимание на 180 долларов и на 194 доллара. Если мы говорим про 229 долларов, то это уже сверхприбыль и допускаю, что придется ожидать больше месяца. Чтобы было понятно, цена у нас была в районе 470 долларов. Это много. Сюда теоретически, да, да даже на 400 долларов, когда им цена может вернуться, вопрос только когда. Поэтому не жадничаем и работаем аккуратно.